Чем рисковать ради успеха? Начнем с того, чем не стоит рисковать. Это здоровьем. Мы видим очень многих людей, которые рискуют здоровьем, чтобы быстрее добиться успеха в своем деле и финансового благополучия. Впрочем, вы можете пройти этот путь полностью здоровым, а можете прийти и прихватив какой-нибудь болезнь. Также не стоит продавать с почки. Но если у вас три почки, то пожалуйста, почему бы нет? Следующий, чем не стоит рисковать, это взаимоотношениями ваших близких людей. В мире полно людей, которые злоупотребляют употребляют отношениями друзей, любимых людей и родителей. Но существует и обратные ситуации. К примеру, эти вам близкие люди все хотят и хотят проводить больше времени с вами, и им все мало и мало. В этом случае вы сами ответственны за ваше время, и так что вам стоит распределять свое время. Следующее – это время. Безусловно, невозможно стать успешным, не тратя ни капельку времени. Как я уже ранее сказал, вам стоит отвести время для достижения успеха, для реализации своих целей и намерений. Вы должны отдавать свое время для достижения своих целей. Четвертое – деньги. Именно деньгами стоит рисковать, но в разумном положении. История рассказывает очень много историй о таких людях, которые все вложили для создания своего бизнеса, а потом прогорели, потеряли все и остались ни с чем. То есть деньгами стоит рискнуть, если у вас есть финансовая подушка. Если вы хотя бы можете прокормить и содержать себя или свою семью несколько месяцев. На этом все. Полезным было видео? Тогда поставьте лайк, нажмите на кнопку подписаться и поделитесь с друзьями. Всем пока!